Доброе туманное утро. Запись пошла. Делаю третью попытку. Я нахожусь в одном из отдаленных, потаенных уголков военного городка, в котором я живу. За моей спиной вы видите прекрасные сосны, какой туман. Он как хорошо красиво. Поют негромко птицы. Пустынно, нет никого. Я сюда пришла со скандинавскими палочками, которыми я хожу сентября месяца начиная. Практически каждый день. Ну, субботу, воскресенье, каникулы пропускаю, когда дети. Вот я провожаю детей в школу и беру их с собой. На автобус детей посадила. И куда уж теперь деваться-то куда Приходится идти с пальчиками. Вот и хожу. Сегодня я сюда пришла для того, чтобы сделать небольшую запись о том, как все-таки Вселенная, назовем это так, Помогает людям, если они действительно хотят чего-то сделать. То есть мысли материальные. Когда я гуляю по территории военного городка, мне всегда было интересно узнать, а что, здесь, что здесь было раньше, а что было в этом здании, а что в этом. И вот буквально вчера, идя с прогулки со скандинавскими палочками, возвращаясь домой, я иду и вижу женщину, которая так идет медленно, как-то вот куда-то не торопясь, я не постеснялась и говорю, «Здравствуйте, вы тут живете? Я вас что-то тут не видела, думала сейчас, познакомлюсь с новым человеком». Она говорит, «Я здесь жила 22 года назад, я иду в таком шоке, я так, ну, в общем, в таком, в тяжелом состоянии от того, что тут полная разруха». Я стала у нее спрашивать, а здесь что было? А здесь? А там? А там? И она мне рассказала, где был стадион, где тут у них свинки росли. А в нашем общежитии, в нашем доме, где я сейчас живу, оно так и называется общага. Было офицерское общежитие. Я говорю, а вы внутрь заходили? Нет, не заходила. Вы, говорили, лучше туда не заходите. Там с времен советской власти конь не валялся вообще. Все тихонечко разрушается. Вот и очень хорошо, что она мне встретилась, запала в память. И теперь я знаю, где что находилось раньше. И теперь я буду, когда с детьми своими гулять, ходить сюда, ну, такие делать, небольшие походы, вылазки. И я буду рассказывать детям, и мы будем следопытами, мы будем делать видео, а что тут было, а что тут не было. Вот так вот. Хотела сегодня рассказать о том, как я занимаюсь Своим здоровьем с точки зрения движения. Я не назову это спортом, но и даже физкультурой это трудно назвать. И фитнесом. Я не знаю, как это назвать. Зарядка. Я узнала в своей жизни, я начала зарядками заниматься серьезно с 2000-го, с 2000, наверное, года, когда мне попались книжки психи психолога и да, Козлова и Нарбекова Мерзакарима. Мерзакарим... Норбеков. И я стала делать суставную гимнастику по Норбекову. Я увидела, что это очень хорошо тонизирует, держит в тонусе организм и прочее. И стала этим заниматься. Благодаря этой суставной гимнастике лучше я ничего не нашла. После этого я пробовала, узнала, обучаясь в институте Норбекова в Москве, я там обучалась у него на преподавателя системы Норбекова, Узнала еще одну гимнастику по Козлову. Я тоже ее делаю иногда, она очень эффективная. Познакомилась с восточным танцем, как фитнес. Тут недавно я узнала, что такое гормональная гимнастика и зарядка для ума. То есть постоянно что-то меняешь. В этом году я очень увлеклась скандинавской ходьбой. И с сентября месяца ее практически делаю. Что сказать? Смысл есть. Смысл есть, но всех эффективнее все-таки суставная гимнастика. Вот я сейчас ее здесь, на свежем воздухе, и буду делать. Потому что для людей, которым 60, зарядка на свежем воздухе это гораздо лучше, чем зарядка в спортивном зале или зарядка дома у себя. Кроме того, я стала ходить с января месяца этого года на фитнес. Фитнес-клуб для женщин ведет одна прекрасная женщина И я туда хожу три месяца, не пропустив ни одного занятия. Меня туда привело случайное объявление и желание выйти на публику. И самое кодовое слово в этом занятии фитнесом – волшебное слово «скидка» для пенсионеров. Вот мелочь, а приятно. Скидка на 20 рублей, но это здорово. И поэтому я хожу. Всем вам желаю, друзья мои, кто подписался на меня, кто случайно заглянул, кто смотрит мой канал или кто будет смотреть, заниматься зарядкой и спортом, чего бы этого не стоило, потому что это действительно тонизирует. Он не хочется быть болеющий, дрехлеющий, ноющий, стонущий и жалующийся на жизнь традиционной, российской пенсионеркой не дождетесь путь не старухи из меня не выйдет.